приветствую уважаемые партнеры сегодня хочу кратко поговорить о том что в наши структуры а, к нам лично начинают поступать звонки сетевиков которые знаете, как это а, ждут падали что но ну, во время когда падали уже пред пред пред тем как умереть коршины тут же налетают значит, делать нам а, свои коммерческие предложения я конечно это может быть пример некорректный но а, иногда смотрится примерно так Буквально недавно звонок мне Алексей, сообщение Алексей, как твои дела, значит как как успехи в бизнесе и тут же ответ не от меня, а от него же. Типа, а у нас все нормально, чеки выплачивают, значит даже. Ну, цены сохраняются там и так далее. И вот я пишу в ответ, говорю, ты поаккуратнее на посадке. Говорю, говорю твой, ну, запрос понятен, если хочешь поговорить, поговори. То есть, ну, люди, другие некоторые звонили, что Алексей, давай встретимся сразу там, это самая, ну, компания моя. Будет там существовать, но ну, вечно, навсегда, там, и так далее, и так далее. Вот как у вас дела в НСП? Ну то есть люди с, начинают м, с того, что, но ну, действительно, есть ряд санкций, которые прижали нашу м, страну и много компаний уходит с рынка. И это повод, конечно, по, ну скажем так, задействовать э, активных людей, активных с активной жизненной позиции сетевиков и так далее вот давайте поговорим о том что нас ждет да что происходит и а, что будет происходить значит сырье у российских компаний на 70 процентов иностранное соответственно все эти вещи все абсолютно все баночки они состоят из а, иностранного сырья то есть Сырье поднялось сейчас на 70-80% вот за несколько дней. Вот, люди просто пересмотрели все цены. Это первое. Ну, то есть, те производители, которые сохранили цены Вот мне звонил знакомый хороший, который продает косметику Ну, хочет продавать ее через сетевой И говорит, что вот у нас поднялись цены и так далее И мы ну, не стали ничего сильно менять по цене Потому что друг клиент не будет покупать Ну, то есть, у них, они об этом беспокоятся И они сказали, что ну, у нас будет теперь не крем, а мазь ну, то есть поменяется э, текстура вот. Я промолчал есть, и, Грубо говоря, это российская, алтайская Натуральная косметика Плывем дальше а, Компания Сибирская Здоровья Компания Коралловый Клуб да, Во время 2014 года Когда поднялся а, кризис а, Они сохранили цены Обе, обе эти компании И а, за счет чего? То есть некоторые продукты Которые они покупали они решили от них отказаться и начали покупать под этот же бренд продукцию другого производителя вот. ну, то есть грубо говоря я сначала заказывал у тойоты да, а потом стал заказывать допустим у там форда ну, это совершенно разные автомобили и получается что клиент получает начинает получать другие результаты вот. понятно что не зная качество nsp можно радоваться и тому что есть у наших конкурентов ну, условно, конкурентов, да, но когда знаешь качество NSP, конечно, там, покупая две банки, ты понимаешь, что ты получишь результат, как с двух банок, да, как с двух NSP-шных банок, вот, а, а клиенты, ко мне пришли некоторые люди, которые перешли и говорят, Алексей, ты знаешь, вот раньше мы пять банок там программу составляем человеку, тоже как бы нутрициологию немножко знаем, и результат точно мы знаем, какой будет. А сейчас 5 банок при той же проблеме составляешь, даже не близко. Ну, в как с одной банки. Я говорю, ну, цена же сохранилась, вы же, как бы, ну хотели победы победили да вот но смысл в том что компания э, дистрибьюторов лишила инструмента высочайшего качества продуктов и ну, немножко пошла на компромисс да? в этом смысле на этот компромисс не идет поэтому э, ну вот есть как есть да то есть продукт быстро подорожал но качество сохранится компания останется на рынке склады останутся на рынке потому что они покупают продукт э, по цене эквивалентно доллару и с этим мы поделать э, ничего не можем. Вот. Но э, вторая ситуация, пример интересный. Значит, у меня знакомый работает в американской фирме и говорит Алексей, вот предыдущий как бы подъем валюты в 2014 году, и он говорит Алексей, значит. Э, у вас же подняли цены, как клиент, туда-сюда. А у меня действительно настроение плохое. То есть это мой, конечно, не первый кризис, но каждый раз это очень неприятно, потому что э, с командами же работаешь, да, с людьми, которые ну, как бы на это жалуются, что ли, да, то есть на, об этом переживают. И, и я так говорю, ну так себе. Говорю, не, не фонтан, как это приятно. да, Потому что он говорит, ну, а у нас все сохранилось. Мы поднимать в этом месяце цены не стали, все хорошо. То есть компания сохранила. Проходит месяц, он говорит, ну, подняли всего лишь на 20%. Я говорю, ну, отлично. Ну, мы пересекаемся там месяца через три, подняли еще на 20%. Ну, и понятно, он уже более удрученный. но хотя все, цену подняли на 40%. Вот. Ну, что-то так понятно, что его не подпишешь, он очень большой квалификации, вот и он не особо там рассматривает возможности. Вот. Ну и пересекаемся через год. Ну и его, скажем так, жалоба на компанию была, что, да блин, задолбали, уже целый год подряд повышают цену. Я говорю, ну а в чем проблема? говорит, ну и поднимали ее там семь раз. Я говорю, ну отлично. Насколько подняли? В две два десятых раза. Вот, у NSP был подъем в два раза, вот, в той компании был подъем в 2,2. Понимаете, 2,2, и вот эти 20% разницы, это как раз зазор дохода которые они компенсируют за то, что медленно подняли цену. То есть они это все, все равно с клиента компенсируют. Но при этом народ в течение года испытывал стресс, неизвестно, когда поднимется цена на продукт. Вот. И за этот год они потеряли столько же или даже больше дистрибьюторов, чем мы. Вот. И он говорит, а как у вас с повышением цен? Я говорю, да мы уже забыли про это. Мы уже адаптировались к современным реалиям, уже ну, все есть все как есть. Поэтому давайте... Принимать ситуацию такой, как она есть, и благодарить наших э, партнеров, кто работает активно в поле, да, кто сейчас проводит встречи с клиентами, кто работает на складах, да, потому что у них большой стресс, да, вдохновите, э, там тех, кто сейчас на складе работает с клиентом, потому что клиенты все-таки некоторые эмоционально высказываются, и продукт везде подорожал, да, то есть абсолютно все подорожало, и к этому надо отнестись как к норме А, Б, ä, понять, что сейчас будет меньше по количеству у нас клиентов, да, то есть имеется в виду э, из тех же 100 человек будет меньший процент покупать продукт, да, но эти покупки будут более жирными, да, то есть более жир, жирными в... В местной валюте, потому что люди понимают, что все равно на здоровье нужно выделять это. Эта статья расходов никуда не денется, потому что мы А, людей приучили, Б. Люди действительно понимают, что это такое, что как бы как себя чувствует СНСПИ и. Некоторые люди еще помнят, как себя они чувствовали без НСП. Вот. И те, кто ну, пойдут, так скажем, блуждать, блудные наши дочери и сыновья, они вернутся по пожар, ну, чуть-чуть развалив свое здоровье, потратив на другие баночки другого качества. Вот. Поэтому давайте не против отношения, то есть они имеют, имеют право вернуться. И старайтесь тем людям, которые там, покупали раньше 5 банок, рекомендовать покупать 2, потому что э, нутрицология – это такая тема, в которой мы, главное быть регулярно. В подпитке, в очищении Ну да, чуть меньше Но это гораздо лучше, чем ничего вот, Поэтому работа с сетевиками продолжается да, То есть если вам звонят сетевики Давайте использовать их как возможность Вы можете меня задействовать на этот разговор Потому что я активно провожу эти встречи И тех, кого мы сможем заставить думать может быть, мы сможем и переключить в наш бизнес. То есть сейчас хорошая возможность, многие люди относятся к экономике не фонтан как, ну и соответственно не знают, что будет дальше, у нас примерно похожая ситуация, но просто больший опыт в этой сфере и за счет большего опыта мы можем быть более конструктивными и делать предложения с учетом того, что мы более верно предполагаем, что ждет человека э, в результате э, того, как э, руководство компании э, поступает. Ну, вот, поэтому приглашаю всех э, использовать мои ресурсы. Да, если вы хотите, э, я помог, буду помогать вам проводить встречи с сетевиками, с кем-то еще. Это будет э, Zoom, WhatsApp или что-то еще. И обязательно задействуйте своих директоров для этого же. Все, до встречи. Пока-пока.